Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось поговорить на тему, связанную с тем, что же делать с долларами. Вызывает большой интерес. И в первую очередь это обусловлено с теми рисками инфраструктурами, которые мы имеем в настоящий момент. То есть, каким образом, по возможности, можно минимизировать данные инфраструктурные риски в чем суть данных рисков в том что могут условно наложить санкции на нкц а рынка валюты может быть не быть или рынок может быть какой-то внутренний, то есть сами внутри будут каким-то образом через кросс-курсы определять что будет происходить с долларами но я сейчас хочу поговорить в ключе того что сам неоднократно говорил о о том, что нужно находиться в долларах, что должна быть значительная, значительная доля кэша, что кризис нужно встречать в долларах и в золоте. И посмотреть, какая сейчас есть альтернатива с долларами, то есть, что стоит для себя непосредственно рассматривать. Ни в коем случае не хочу, чтобы вы рассчитывали, что это является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я и... После того, как вы просмотрели данное видео, побежали делать то, что я советую, я делюсь то, что делаю лично я, с объяснением, почему я это делаю. Обязательно смотрите данное видео до конца, будет понимание, что за прокси на доллар можно получить, и далее же более выгодная инвестиция в следующие 12 месяцев, чем непосредственно доллар. Что же это такое? Итак, поехали. Данные слайды, которые вы видите на видео, у нас уже были представлены на YouTube, И здесь мы говорили о том, каким образом ведут себя активы в период кризиса, какая у них есть положительная или отрицательная корреляция между друг другом. И здесь нужно понимать, что, опять же, причиной поведения активов является фаза экономики, в которой находится. И мы говорили о том, что вот в данном видео частично касались того, что есть фаза охлаждения, есть фаза рецессии. И в первую очередь такими четкими индикаторами четкими сигналами связанными с тем в какой фазе экономического цикла мы находимся их на самом деле несколько до да, этих параметров но ключевым индикатором является то, что делают мировые центральные банки со своей денежно-кредитной политикой. Смягчают они ее или ужесточают? В фазе охлаждения происходит ужесточение денежно-кредитной политики. Что по факту это приводит? Что стоимость денег в экономике растет. И в этом случае что мы получаем? Если мы инвесторы, если мы капиталисты, и мы сейчас вот можем инвестировать в любом мире, у нас есть прекрасная скоростная инфраструктура, мы можем очень быстро по нажатию одной кнопочки перевести свой капитал в различные классы активы, в различные экономики, то есть на уровне инфраструктуры у нас в принципе все решается. Плюс у нас есть большое количество аналитических материалов, которые мы можем использовать для принятия инвестиционных решений. И происходит следующее. Федеральная резервная система США повышает процентную ставку до трех с половиной и заявляет о том, что к концу года может составить там и 4, и четыре с половиной процента. То есть для меня, как для инвестора, глобального инвестора, возникает следующая информация к размышлению: Я могу инвестировать в самую сильную экономику мира по паритету покупательской способности, то есть где самое активное, самое мощное потребление в мире. И еще 12 месяцев назад, инвестируя в эту экономику, я что получал? Я получал, что я, ну, моя доходность в облигации, облигации, инструменты денежного рынка, инструменты с фиксированным доходом от правительства Соединенных Штатов Америки давали мне доходность процента при инфляции 5,5%. А сейчас я понимаю, что я могу инвестировать в экономику, опять же, в трежерис американский на 10 лет, на 20 лет с доходностью 4,5-5%. При этом, да, инфляция, показатели по инфляции там в районе 8, но она постепенно замедляется. То есть инфляция, скорее всего, в течение 12 месяцев упадет, потому что ужесточение денежно-кредитной политики происходит. Но я уже прямо сейчас могу для себя зафиксировать на 10 лет доходность 4,5%. Конечно же, в этом случае разумно будет продать другие активы, продать активы развивающихся стран, продать активы Китая. По одной простой причине. Потому что, во-первых, там увеличиваются риски геополитические. Во-вторых, у меня ставка с полпроцента, доходность с полпроцента выросла до 4,5. В 9 раз. И к чему это приводит глобально? Глобально это приводит к тому, что возникает бешеный спрос на доллары. Потому что надежная стабильная валюта от самого надежного стабильного э, правительства и экономики за 12 месяцев увеличила в своей доходности без рискового инструмента до 4,5%. И в этом случае тогда мне было понятно, что когда я мог получить там полпроцента при инфляции таргетируемой 2-2,5%, мне это было неинтересно, я вынужден был искать альтернативы. Но когда у меня доходность здесь выросла, то я начинаю перекладываться. Мало того, экономика мировая начинает заваливаться в рецессию. У нас присутствует в признаке фазы охлаждения, то есть не только Федеральная резервная система США повышает процентные ставки, а это делают все банки мировые по всему миру. И в этом случае профита от инвестиций в акции будет снижаться. И поэтому в фазе охлаждения почему и наступает вот эта вот ситуация, про которую я говорил, почему индекс доллара начинает расти процентов на 20 за 12 месяцев. Потому что возникает бешеный спрос на доллары, возникает самый стабильный, самый ликвидный актив в мире. Доллар начинает расти, но когда из фазы охлаждения мы переходим в фазу экономического нокдауна, центральные банки переворачиваются и наоборот смягчают денежно-кредитную политику. Понижают процентные ставки, активно включают печатные станки. И это приводит к обратной тенденции, то есть находиться в этот период в долларе нет никакого смысла, потому что процентная ставка снижается. И в этот период начинает активно расти золото, потому что денежная масса увеличивается, количество золота ограничено, то есть золото не добывается с такой же скоростью, как работают печатные станки в период экономического нокдауна. И поэтому в этот период золото начинает чувствовать себя более хорошо, и мы действительно это видим. Да? То есть вы видите еще раз эту, эти графики, вот так вот было в 2000 в 2000-х годах, в нулевых годах, таким образом себя вели активы в 2008 году. То есть, что мы таким образом получаем, да? что когда начинается укрепление доллара, золото снижается, золото идет в противоход. И опять может возникнуть закономерный вопрос. Максим, блин, опять кликбейт. Мы хотим понимать, куда же нам доллары-то выложить сейчас в России. Так вот, текущая Ситуация, которая возникла с сальдо торгового баланса, с курсом доллара, который мы наблюдаем, с рисками безналичного владения долларами, да, то есть лежали доллары на банковских счетах. Сейчас снять их наличными нельзя. Особо отправить их некуда, а если куда-то и отправить только на покупку недвижимости, про недвижимость вот в этом видео мы уже говорили, да, что будет происходить. Сейчас в настоящий момент, если взять сколько стоит золото, то есть доллар уже с начала года в корзине мировых валют вырос на 20%. Ужесточение денежно-кредитной политики США действительно может быть до конца 2022 года. И, в принципе, у доллара есть, возможно, потенциал роста еще где-то в пределах 5%. На 20% уже выросли, и, может быть, еще на 5-7% может подрасти. Поэтому возникает ситуация с тем, что мы можем увидеть 2023 год, что Центральный банк Америки, Федеральная резервная система, переобуется что снова понизит процентную ставку и снова будет печатать деньги. И будет обратная тенденция, будет разворот. И тогда нам сейчас нужно думать не о том, что делать с долларами, а сейчас нам нужно думать над тем, что будет завтра. А завтра будет смягчение денежно-кредитной политики. Потому что вариантов других нету, То есть показательная ситуация с Банком Великобритании, что произошло. Тут же начали печатать. Нет другого выхода. И на самом деле, я думаю, что мы в следующие 2-3 года увидим то, что Федеральная резервная система, все мировые центробанки еще напечатают порядка от 15 даже, наверное, до 20 триллионов долларового эквивалента. И то, что нужно делать сейчас, нужно из доллара перекладываться постепенно в золото. Не надо делать это сразу, но когда мы говорим о текущей ситуации, когда мы говорим об инвестировании в России, то в России хорошей историей является то, что и курс доллара еще у нас ослаб. И нужно перестать смотреть на бумажные убытки, которые вы получили в долларах. Друзья, к сожалению, формат YouTube не позволяет дать больше информации. У нас недавно была конференция, в рамках которого мы говорили, что происходило на рынках в последнее время, что происходит сейчас, каким образом выработать стратегию поведения в эти непростые времена. Для того, чтобы получить доступ к данной конференции, она доступна у нас для записи, вы можете пройти по ссылке под данным видео, где получите полезную информацию, что происходит, что планируем делать, акции 15 компаний, которым стоит присмотреться прямо сейчас. Что делать с цифровыми валютами, что делать с инвестициями в международные компании, какие международные компании имеет смысл сейчас рассматривать покупки, какие компании имеют смысл рассматривать для покупки на российском рынке ценных бумаг, каким образом выработать стратегию распределения капитала в условиях неопределенности и нестабильности, чтобы спать спокойно и не переживать за то, что этот кризис нанесет какое-то существенное разрушение вашему капиталу. Рады будем видеть на конференции. Проходите по ссылке, забирайте. Я очень много вижу людей, которые говорят, мы покупали доллары по 70, 75, 80, 120. Я как дурак купил по 120, и это, знаете, это некая такая такой психологический момент признать себя дураком. Я уж извиняюсь, может быть, за столь грубые слова, но купить. Доллар по 120 и продать его по 60, но это глупость. В большинстве своем люди думают. И поэтому, если вы все-таки идете на этот шаг, то вы должны понимать, что у вас есть инфраструктурные риски, что вы с этими долларами ничего сделать не сможете. И вам нужно переложиться в некий актив, который очень четко привязан к доллару, но который не имеет инфраструктурных рисков, связанных с прямым владением долларов в безналичной форме. Поэтому что таким образом можно? Там, посоветовать, опять же, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, можно доллары сейчас конвертировать в рубли и за рубли купить золото. Потому что, если опять же посмотреть на статистику после того, как доллар растет к золоту, а золото падает, то есть доллар прибавляет 20%, в этот же промежуток времени золото или стоит на месте, или наоборот снижается. Да? То есть в 2000 году примерно оно стояло на месте, но даже немного снижалось, снижалось в пределах Пол процентов, да? Вот на графике видно. В 2008 году здесь у нас было, когда доллар укреплялся, вот падало золото, сопоставимо. Ну, то есть золото падало на 10-15%. Что мы наблюдаем в настоящий момент? Золото минус 3,5%, доллар плюс 18%. На максимах был плюс 20% золото сейчас стало расти. И если посмотреть динамику, насколько оно растет, оно растет в пределах в 2000 году в фазе экономического нокдауна, когда начали стимулирующие меры и доллар стал падать, золото прибавило 30%, в 2008 году прибавило 30-40%. Что мы таким образом можем получить сейчас, если мы будем конвертировать доллары в золото? золото может обеспечить доходность порядка 30%. А при этом, если посмотреть последние кризисы, то золото каждый раз отскок бывает более сильный, потому что в 2000 году только снизили процентную ставку, а в 2007-2008-2009 году еще начали доллары подпечатывать. И поэтому золото еще сильнее выросло. Поэтому золото может вырасти там, процентов на 50-70. 50-70% от текущего уровня 1700, это у нас получается 2550-50 3000 долларов за тройскую унцию, то, что можно непосредственно получить. При этом мы понимаем, что, скорее всего, будет какой-то внебиржевой рынок валюты, через кросс-курсы будут определять, каков будет курс доллара. И мы понимаем, что правительству нужно, чтобы курс доллара все-таки был побольше. И, соответственно, если мы придем к курсу доллара 75, цена тройской унции золота будет 2500-3000 то в этом случае там, 2550 умножить на 75, мы будем понимать, что тройская унция будет стоить где-то порядка 191 тысячи рублей. Это получается за грамм порядка 5976 рублей. Посмотрите, сколько сейчас стоит золото. Каждый выбирает свое. Ну то есть здесь опять-таки задумайте о инфраструктурных рисках. Я бы смотрел на золото в двух направлениях. Вариант номер один это бумажное золото. но с определенными ограничениями. Российская юрисдикция — хранение физическое на территории России через российскую управляющую компанию. ETF на золото от ВТБ присутствует, можно, соответственно, использовать его. Второе — может быть физическая покупка золота, да, то есть 50 на 50. Но я лично для себя стараюсь даже бумажное золото трансформировать в физическую форму. Кто-то покупает слитки, я предпочитаю драгоценные монеты, монеты из драгоценных менталов, серебро и золото. Что мы таким образом получаем? Мы получаем, что если доллар все-таки будет восстанавливаться, восстанавливаться в район 70-75-80 рублей, то и золото в рублях будет расти. И мы получаем двойной профит. Во-первых, за счет курсовой разницы в валюте. Второе, за счет того, что в принципе будут снова включены печатные станки по всему миру и золото в этом случае будет укрепляться. По рынку акций это отдельная история. То есть э, я предлагаю вам сейчас подписаться прямо сейчас. Вот Щелкните на подписаться и колокольчик, потому что в следующем видео я расскажу, каким образом балансировать золото с фондовым рынком когда покупать акции российских компаний и каким образом это непосредственно можно делать да, для того, чтобы не быть подверженным эмоциональным всплескам, а для того, чтобы покупать то, что стоит дешево и продавать то, что стоит дорого. Сегодня мне на этом все. Считаю действительно в настоящий момент одним из лучших альтернатив минимизации инфраструктурных рисков – это конвертация упавших долларов в золото. Вы можете спокойно это сделать, рубли вам спокойно могут отдать. Кто-то покупает физическое золото-слитки, кто-то покупает физическое золото-монеты. Для скорости, ну, с чуть-чуть большими рисками может быть покупка ETF непосредственно на золото через российскую управляющую компанию в российской юрисдикции с физическим хранением на территории России. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если хотите задавать вопросы, ребят, комментарии еще раз. Комментарии все читаю, и подготовка новых видео на канал происходит в ответ на ваши комментарии возможности самому просматривать все комментарии, которые есть на YouTube, нету. Это мы делаем в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на Telegram-канал. Раз в неделю проводим эфиры с ответами на ваши вопросы. Хотите получить ответ на ваш вопрос, буду ждать в Telegram-канале Capital. Сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Удачи. Пока-пока.